Привет-привет! Сегодня у нас тренировка на все тело, и для выполнения упражнений тебе понадобится какой-нибудь утяжелитель. Это может быть гантеля, две гантели поменьше, гиря, либо если у тебя ничего нет, ты можешь взять 5- или 6-литровую бутыль с водой. Упражнения мы выполняем блоками по два. Тренировка для продвинутых, поэтому я не буду подробно останавливаться на объяснении техники, как я это делаю обычно. Подготовь водичку, и мы начинаем. Ноги на ширине плеч, руки можно держать где угодно, на поясе, либо у лица. И мы переносим вес тела с одной ноги на другую. Мягко, не падая, не прыгая. Если тебе можно прыгать, мы можем легонечко перепрыгивать с ноги на ногу. Не прыгая, я имела в виду, что мы не прыгаем вот так, а именно перевод, переносим вес тела в мягеньком прыжочке. И вращение рук по большому кругу вперед. И назад. Локти. И в обратную сторону. Кисти. Хорошенечко разминаем кисти. Мы сегодня на них будем много упираться. Закончили вращение корпусом. Наклоняемся максимально низко, колени не сгибаем. Готовим суставы. Закончили в другую сторону связки. Разгоняем кровь по телу. Закончили ноги вместе, вращение колен. И в другую сторону. Голеностоп. стоп. Разминка всем знакомая. Мы это делали в школе 20 лет назад. <с> Но лучше не думать об этом. И другой ногой. Закончили. И переходим непосредственно к тренировочке. Первое упражнение у нас тяга с подъемом. Или тяга сжимом, я не знаю, как правильно назвать. Ноги чуть шире плечи, слегка развернуты в сторону носки, плечи назад и вниз. Мы опускаемся вниз. И выжимаем вес вверх. Готовы? Работаем. Один. Кто со мной давно, вы уже знаете, что это мое любимое упражнение? Три. Точнее, моя любимая пара упражнений. Пять. Я люблю с них начинать тренировки на все тело. 6, 7, 8. Потому что работает все. 9, 10. Работают ноги, ягодицы, кор, плечи. 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. И следующее упражнение. Из того же положения махи мы опускаемся вниз и выталкиваем себя вперед. Помним, мы толкаем себя бедрами. У нас работают ягодицы, не спина. Работают ягодицы. Готовы? Погнали. 2, 4, 5. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем пару секунд. Повторяем еще два раза, чувствуем, как пошла кровь по телу, пульс начал подниматься, начали разогреваться. Готовы? Погнали. Пять. Я забыла, что надо считать. Шесть. Слух. Семь. 8 девять десять 11 12 тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать Двадцать. Закончили. И у нас махи. Погнали. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два, три, четыре, пять, шесть. 7 восемь 9, 20 закончили, отдыхаем и у нас еще один раз. Отдых короткий. Я предполагаю, что здесь все уже продвинутые подготовленные. Если ты не можешь, если вдруг тебе тяжело, у меня на канале есть тренировки полегче для новичков. Готовы? Погнали. Если тебе легко, можешь взять больше вес. Три. Четыре. Если ты занимаешься с бутылью, пять. Можешь вместо воды туда насыпать песка. Восемь. А потом еще долить воды. Девять. Станет потяжелее. Десять. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. И у нас махи. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Закончили. Отдыхаем. Пьем воду и переходим к следующему блоку. следующая пара упражнений у нас отжимания и отжимания классная придумала правда вес нам пока не нужен мы опускаемся в упор лежа руки ставим широко довольно широко ладони где-то на уровне плеч из этого положения мы опускаемся вниз и поднимаемся обратно если ты можешь ты это делаешь полноценное отжимание. Опускаешься вниз и обратно. 15 повторений. Готово? Погнали. Работаем. 1. 2. Может быть такое, что ты можешь делать полноценное отжимание. 3. Но не можешь делать 4. 15 полноценных. 5. Поэтому ты делаешь полноценных сколько можешь. 6. 6. Потом переходишь на отжимание с колен. 8, 9. Локти уходят в стороны, не, в, не назад. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Закончили. И следующее упражнение у нас очень похожее на другое. У нас отжимания с узкой постановкой рук. Руки на ширине плеч. Мы стоим в упор лежа. Из этого положения мы сначала смещаемся назад. Возвращаемся. Опускаемся на колени. И отжимаемся. И Потом делаем все это еще. 10 повторений. Готово? Погнали. Упор лежа. Корпус держим жестко. Сместились назад, обратно на колени. Отжались. Сейчас локти уходят назад. Вдоль корпуса. Не в стороны. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, 8, 9, 10. Закончили. Пару секунд отдыхаем и повторяем еще два раза. Готовы? Погнали. Пор лежа, руки широко и работаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15. Ты чувствуешь плечи и грудные? Я уже чувствую. Надеюсь, ты тоже. И продолжаем. Упор лежа. Работы. Сместились вперед. 1, 2. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Фух. Отдыхаем. И у нас еще один раз. Я надеюсь, ты уже чувствуешь верх тела. Грудь. Плечи. Трицепс. Готовы? Отдышались. И работаем. Отжимание. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Дорабатываем двенадцать. Не жалеем себя. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили еще одно упражнение. Давай, мы в этом вместе. У меня плечи уже горят. Погнали. Один. Так же, как и у тебя. Два. Три. Четыре. Дорабатываем до конца. Пять. Не жалеем. Себя... 6. Потом оденешь платье. Красивая на Новый год. 7 с голыми плечами. 8. 9. 10. Фух. Закончили. И переходим к следующему блоку. Надеюсь, тебе также нравится тренировочка, как и мне. Если нравится, обязательно поставь лайк, напиши комментарий, подписывайся на мой канал, если ты еще не подписана. Тут много офигенных тренировок. Так, и следующий блок у нас на спину. Мы прям наш вес, ноги на ширине плеч, плечи назад и вниз. Поясницу мы не перепрогибаем, то есть у тебя не должно быть вот такого вот. Потому что часто я вижу, когда девушки боятся, наклоняясь, боятся округлить спину, и поэтому они делают вот так. Это очень плохо, очень большая нагрузка на позвоночник, на поясницу. Не надо этого делать. Стараемся держать спину ровно, плечи назад и вниз. Спина ровная, не перепрогибаем, корпус поджатый из этого положения. Мы опускаемся вниз, вес где-то до колен. Колени слегка сгибаются, зависит от твоей растяжки. И отсюда мы тянем к животу, локти уходят назад, сводим лопатки и обратно. И таких мы выполняем 20 повторений, концентрируемся. Погнали. Плечи назад и вниз, наклонились и свели лопатки. Один. Два. Концентрируемся на работе мышц спины. Четыре. Пять. Локти идут четко назад, не в стороны. Шесть. Семь. Вес максимально близко к бедрам. Восемь. Можно прямо катить по бедрам. Девять. То есть у нас вес не уходит сюда. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. И следующее упражнение. Походка медведя. Мы стоим на четвереньки. От копчика до макушки прямая линия. Спину не перепрогибаем. То есть у нас нет вот такого, нет вот такого ровно стоим. И отсюда мы поднимаем колени в воздух совсем чуть-чуть. Не вот так, совсем чуть-чуть. И начинаем шагать вперед и потом назад. Важно, чтобы когда ты шагаешь, тебя не перекашивало в стороны. То есть у тебя спина должна быть ровная. Готовы? Погнали. Один, два, Три, четыре, пять. И обратно. Два, три, четыре, пять. Представь себе, что у тебя на спине стоит бокал с вином, с красным, а ты на белом ковре. Держим корпус жестко. И еще раз. закончили отдыхаем пару секунд и повторяем еще два раза у меня каждый раз когда я делаю упражнение упор лежа у меня сопли начинает течь я не знаю почему каждый раз начинает течь нос сейчас кто-то напишет соплячка готовы Плечи назад и вниз. Наклонились и работаем. Один. Сводим лопатки. Два. Три. Четыре. Пять. Кор держим жестким. Шесть. Живот поджатый, напряженный. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, старайся не поднимать плечи вверх, девятнадцать, двадцать, закончили, и у нас походка медведя, какой-то жук на меня залез и грызет меня, походка медведя. Готовы. Живот поджали и пошли. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Пять, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. И еще один раз. Три, четыре, пять. Закончили. Фух. Отдыхаем пару секунд. И у нас еще один раз. Середина тренировки. Да. Середина тренировки. Мы сделали уже половину. Осталось еще столько же.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 Готовы? Погнали. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять, три, четыре, пять, два, три, четыре, пять, один, два, три, четыре, пять, один, два, три, четыре, пять. Еще один раз. Один, два, Три, четыре, пять. Фух, закончили. Пьем воду. Отдыхаем. Тут больше день, сегодня волна. Куча серферов на воде. А я здесь не могу кататься, я еще слабачка. Я езжу на учебный спорт. Следующий блок у нас на ноги. И первое упражнение у нас тяга на одной ноге. Мы берем вес, плечи назад и вниз. Одну ногу поднимаем. И из этого положения мы опускаемся вниз и поднимаемся обратно. Опускаемся настолько пока мы можем сохранять баланс. Готовы? Погнали. Один. Спину не перепрогибаем. Два. Три. Четыре. Пять. Следим, чтобы колено не, не валилось вовнутрь. Шесть. Семь.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 17. 18 19 20 меняем ногу и делаем то же самое готовы погнали один мы никуда не спешим два упражнение выполняем медленно 3 не пытаемся держать прямое колено 4. Оно сгибается настолько, насколько ему нужно. 5. Ты можешь это сделать на прямой ноге вот так. 6. Но тогда у тебя больше загрузится бицепс бедра. 7. Когда колено сгибается, 8. Включаются ягодички. 10. А мы же этого хотим, правда? 11. 12. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. Ну а дальше стандартные отжим... отжимания. Приседания. Куда же без них. Ноги на ширине плеч. Носки четко вперед, либо слегка развернуты в сторону. И мы опускаемся и возвращаемся обратно. Помним, не перепрогибаем спину, попу не оттопыриваем. То есть вот так мы не делаем. Плохо для спины. Готовы? Погнали. Один. Два. Приседаем максимально глубоко. Три. Корпус стараемся держать ровно вверх. Четыре. То есть мы не складываемся вот так. Пять. Мы стараемся держать корпус вверх. Шесть. Это зависит всем от подвижности твоей в голеностопе и в тазобедренном суставе. Девять. Ну, старайся держать корпус ровно. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. 14 15 16 17 18 сейчас вы увидите серфера 19 но я из-за него не буду переснимать 20 простите но у меня бомб переснимать всю треню из-за этого парня И тут выходы каждое Каждые 10 метров. Выход, выход, выход, выход. Но ему почему-то именно здесь надо было пройти. Ну, как бы. Отдышались, пока я жаловалась. И продолжаем. Плечи назад и вниз. И работаем. Один. Два. Три. Четыре.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 Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Меняем ногу и продолжаем. Один, два, три четыре 5 6 семь восемь 9 10 11 12 тринадцать четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать закончили и у нас приседания. Кайфово делать приседания после, после одноногих упражнений. Погнали.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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. Отдыхаем. Пару секунд и повторяем еще один раз. Класс. Я больше всего люблю упражнения на все тело и на ноги а на груди а на спину а на пресс как я ненавижу не знаю мне нудно мне нудно делать упражнения на пресс но надо Ну не на пресс на кор пресса вот такое можно не качать а вот кор тренировать надо обязательно но сейчас у нас ноги так что не отвлекаемся. Плечи назад и вниз. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Вот такие одноногие упражнения. Пять. Они развивают баланс. Шесть. Если у тебя сразу не получается, ничего страшного. Семь. Сказала Катя в третьем круге. Да? Восемь баланс точно так же тренируется как сила выносливость 10 и другие показатели 11 но это важно 12 когда мы на одной ноге да еще и двигаемся 13 у нас включаются мышцы стабилизаторы 14 стабилизатор бедра стабилизаторы колена 15 стабилизаторы голеностопа 16 очень много энергии тратится 17 на то чтобы удержать нас в ровном положении 18 19 20 закончили меняем ногу и работаем 1 2 3 4 5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 шестнадцать 17 18 19 20 прошел еще один серфер увидел что я снимаю и перелез через бордюрчик вежливый спасибо и у нас приседание. погнали один Два, три, четыре, пять, шесть. Следим за тем, чтобы колени не валились вовнутрь. Семь, восемь, мышцы начали уставать. Девять, десять. И сейчас особенно важно следить. Одиннадцать, за правильной формой. Двенадцать, тринадцать, 14 15 16 17 18 19 20 закончили фух у нас остался еще один блок на пресс и все надеюсь ты чувствуешь себя уже так же как я я уже чувствую, как, что я нормально потренила, солнце поднимается, стоит жарко. Я сейчас, наверное, после трени пойду запульну в океан. Здесь вот как-то какое-то такое свойство воздуха, что вроде бы прохладно, но солнце так палит. И у нас еще один блок. У нас первое упражнение «Альпинист». Всем вам знакомое. Мы встаем в упор лежа. Здесь, смотрите, лайфхак. Я опускаюсь между плеч, протягиваю их назад и поднимаюсь наверх. И у меня сразу же корпус встает ровненький. Живот поджатый, попа не висит вниз. То есть не вот так, не вот так ровно. Из этого положения мы подтягиваем колено к противоположному локтю и возвращаем обратно. Важный момент. Я очень часто вижу, мы не делаем вот так. То есть у нас бедра не гуляют. У нас корпус ровный. И когда мы тянем колено, у нас важно, чтобы бедра не наклонялись. То есть у нас мы держим корпус ровный. В этом фишка упражнения, а не в подтягивании колен. Основная важность в том, чтобы удержать корпус ровный. Два шага, это одно повторение. Готовы? Опять у меня сопли потекли, да блин. Погнали. Один. Два. Не спешим, никуда не бежим. Три. Держим живот поджатый. Четыре. Держим корпус ровный. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Если больно кистям, можно встать на кулаки. Девять. Десять. Один. Два. Три. Четыре. Пять шесть семь восемь девять десять закончили ложимся на спину поясница прижата ноги на вернее плеч подняли руки вверх подняли ноги то есть Колени не вот так. Стараемся над бедрами. Из этого положения мы опускаем одну ногу и возвращаем. И то же самое делаем медленно. К, полу, к спине. Поясница прижата к полу. Погнали. Один. Два. Опускаем где-то на 45 градусов. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 9 10 Закончили, отдыхаем И повторяем еще два раза Это стабилизационное упражнение На стабилизацию кора Стабилизаторы в статике работают Готовы? Упор лежа Корпус ровный. И погнали. Один, два, три, четыре. Не бежим, не спешим. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, 20. Закончили. Ложимся на спину. И работаем. Прижали к полу, руки, ноги. Погнали. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. И у нас еще один подход. Отдыхаем пару секунд. И работаем. Упор лежа. Спина ровная, живот, поджатый. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Надеюсь, у тебя здесь уже горит. Ложимся на спину. Ноги, руки, поясница прижата. Работаем. Один, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 18, 18, 19, 20, закончили, фух, сейчас мы еще быстренько потянемся, просто чтобы расслабить те мышцы, которые работали, и, и все, можно идти кушать, есть после тренировки можно, и даже нужно, как только почувствуешь голод, пить можно и нужно. Постоянно об этом говорю, потому что столько мифов. Много про питание рассказываю в своем инстаграм, поэтому подписывайся на мой инстаграм по ссылке в описании видео. Классный, такой классный инстаграм, честно, так мне нравится. Кто еще похвалит меня, если не сама? Ноги на ширине плеч или чуть-чуть шире. И мы через круглую спину опускаемся вниз, наклоняемся и висим макушкой вниз. Колени не сгибаем, висим, расслабляем спину. Можно взять себя за локти и покачиваться в сторону. Можно покачиваться легонечко вниз. Как ты чувствуешь, что у тебя растягивается твоя спина. Закончили. Через круглую спину вернулись обратно. Ноги шире. Носки смотрят четко вперед. Мы не разворачиваем носки в сторону. Не отрываем пятку от пола. И мы смещаемся на одну сторону. И на другую сторону. Тянем приводящую мышцу. И еще раз можно тянуться рукой дополнительно. В одну сторону. И в другую. И еще раз. В одну и в другую закончили опускаемся в большой выпад колено четко над пяткой стараемся не смещать его вперед руками упираемся в пол провисаем опускаемся на колено поднимаем руки на бедра и толкаем бедра вниз и вперед вот тут, тянется, тут тянется теперь смещаемся назад и натягиваем пальцы к подбородку. Чувствуем, как тянется под коленом. Закончили. Меняем на другую сторону. Провисаем. Опускаемся на колено. И толкаем бедра вниз и вперед. Закончили, смещаемся. Закончили. Садимся на пол в пистолетик. Одну ногу прижимаем стопой к бедру. И тянемся к подбородкам, к пальцам стопы второй рукой тоже тянемся потому что когда мы ею не тянемся у нас не тянется спина а так у нас еще и спина тянется можно держать в статике можно покачиваться как вам легче мне легче покачиваться не надо тянуться там через боль просто вы чувствуете что у вас уже пошло сопротивление вот там и держите закончили переступаем упираемся локтем в колено и отступаем с Ладошкой максимально назад. Вы должны чувствовать напряжение не только в бедре, но и в позвоночнике. Закончили. Меняем ногу. И продолжаем. закончили переступаем упираемся так еще серферы идут сейчас вы еще серферов наверное увидите если они меня не обойдут закончили Этот еще и фотограф. Увижу, когда он тут фотографируется, буду постоянно запрыгивать ему в кадр. Я такая злопамятная. Руки в замок. Поднимаем вверх. Отступаем одну ногу. И перепрогибаемся. Закончили. На другую ногу. Прогибаемся. Закончили. И еще потянем плечи, руку. За голову отправляем вдоль позвоночника. И за локоть тянем максимально вовнутрь. Голову стараемся не опускать. То есть мы смотрим вперед, не опускаем взгляд вниз. Закончили. На другую руку. Закончили. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилось. Тренировка обязательно напиши в комментариях, чтобы я знала снимать еще такие или снимать какие-то другие. Пока-пока!